Казанский университет расширил партнерство с Кировской областью в образовании, науке и трансфере технологий. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и губернатор Кировской области Игорь Васильев подписали соглашение. Это очень важное событие в жизни нашего университета, так как наш университет является ведущим научным образовательным центром Приволжского федерального округа и работа с субъектами влияние на их развитие – это прямая обязанность Казанского федерального университета сегодня. Предыдущий документ, подписанный в 2012 году, свою функцию выполнил. Совместные шаги предприняты в рамках развития медицины и педагогического образования в регионе и федеральном университете. Я хочу отметить, что у нас развиваются очень успешные отношения и сотрудничества с педагогическими вузами, структурами. Кировской области а на протяжении последних лет мы проводим совместные исследования и тот факт, что примерно 30% публикаций Вятского государственного университета за последние два года сделано в области education и практически все они сделаны в кооперации с Казанским федеральным университетом. Делегация Казанского университета в рамках подписания соглашения посетила Кировскую область. Еще один интересный момент, который безусловно заинтересовал наших партнеров, это развитие наших собственных лицеев, лицея имени Лобачевского, IT-лицея, практически, наверное, всего лишь два вуза в России, имеют такое количество своих собственных общеобразовательных школ. На встрече с губернатором удалось договориться и о лимите на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Встреча завершилась в совместной пресс-конференцией, на которой стороны огласили возможные варианты сотрудничества. Анна Глазунова, Андрей Богудинов, Универньюз.